Это не забыто и поражений, и побед. Все это не забыто. Что впереди меня-то ждет, удачи и преграды, я счастлива. Судьба несет мне в творчестве награды, Я счастлива, судьба несет мне в творчестве награды. Ах, прожито немало лет и много пережито, И поражений, и побед все это не забыть. Обед, все это не забыто